Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко о главном». Президент Сорумба Джеймбеков выразил недовольство реализацией задач по цифровизации страны. Госстрой презентовал работу нового централизованного единого окна по приему проектно-сметной документации для проведения комплексной экспертизы. А Вашей полным ходом идет подготовка к мероприятиям Тюрксой. Нужная столица Кыргызстана в этом году стала также столицей тюркского мира. Меры и задачи по развитию цифровой трансформации в стране, а также исполнение решений заседания Совета безопасности по вопросам цифрового развития страны от 14 декабря обсудил сегодня глава государства с советником президента на общественных началах Достаном Догоевым, председателем Комитета информационных технологий и связи Бакытом Шаршимбиевым и директором госпредприятия «Центр электронного взаимодействия» Нурией Кутнаевой. Президенту доложили о проводимой работе в сфере развития информационных технологий и цифровизации страны. В настоящее время подключено 47 госорганов. Это 59 баз данных к системе межведомственного электронного взаимодействия Тундюк Обеспечен обмен данными между 16 государственными органами. Глава государства отметил, что продвижение цифровых основ развития страны – основное приоритетное направление. Цифровизация включает в себя все сферы жизнедеятельности страны, вплоть до оказания государственных услуг, предоставления различных справок, документа оборота между государственными органами, чтобы облегчить жизнь наших граждан. Для этого государственным органам следует пересмотреть все вопросы, исключить излишние бюрократические проволочки и упростить регламенты, подчеркнул Соромбай Джеймбеков. Глава государства выразил недовольство реализации задач по цифровизации страны, поручил в кратчайшие сроки устранение. Все недочеты, препятствующие активному развитию и внедрению цифровизации во все сфере жизнедеятельности страны. На заседании Дюгурку Кенеша сегодня депутаты обсудили с Кабинетом министров инцидент, произошедший 13 марта на Кыргызско-Таджикской государственной границе Баткенской области. В заседании приняли участие представители правительства во главе с премьер-министром. Так, были озвучены проблемы, обозначенные жителями приграничных сел Баткенской области. Подчеркнуто, что особое внимание необходимо обратить на решение социальных вопросов в приграничных территориях республики. Гульзада Чубакова продолжит. Парламент сегодня заслушал информацию правительства по инциденту, произошедшему 13 марта на Кыргызко-Таджикской государственной границе в Баткенской области. Заседание по просьбе Кабинета министров прошло в закрытом режиме. В процессе обсуждения будет задавать вопросы делимитации государственной границы. Это процесс закрытый. И неосторожное слово сказано здесь публично, эмоциональное слово, оно может сослужить плохую службу в переговорах. Дело в том, что вопросы делимитации границы не носят государственный секрет характер. Ранее нардепы, которые вошли в рабочую группу и посетили место инцидента, озвучили на заседании проблемы, обозначенные жителями приграничных сел Баткенской области. Отметим, накануне 1 апреля премьер-министр Мухаммед Калыя Благазиев также ознакомился во время рабочей поездки с нынешним состоянием приграничных сел Южного региона и провел встречу с местными жителями. Нужно придать Аксаю статус стратегического объекта и извлечь уроки. Когда мы поехали туда, народ в первую очередь потребовал мира и стабильности. Необходимо решить вопрос с водоснабжением и поливной работой в местности Аксай, увеличить медперсонал в местном ФАПе и открыть хирургическое отделение. Сейчас просто заслушали информацию премьер-министра и председателя рабочей группы Дженни Парпиича Розакова. В целом отчет удовлетворил, но есть еще вопросы. Вопросы, которые мы после перерыва будем задавать. За селом Коктаж проживает более 200 тысяч человек. Ситуация показала, что большой район остался в анклаве, отметил депутат Таабалды Тилаев. И подчеркнул, что тому причиной стал протокол, подписанный 10 лет назад. Напомним, данный протокол касался спорных участков госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Тогда документ подписал бывший на тот момент секретарь совбеза Адахан Мадумаров. В 2010 году в селе Таштумшук 67 участков продали в соседней стране, в селе Кокташ продали 28 домов и 62 участка. У села Акса с тех пор построили 37 домов, сам Сыкана, Мойку, столовую. В Лилекском районе в селе Макса соседней республики перешел 31 гектар земли, в селе Сада 9 гектаров, в селе Кулунду 28. Как мы можем брать в аренду кыргызскую землю? Как можем ставить подпись, что кыргызская дорога никому не принадлежит? Нужно, чтобы правоохранительные органы дали оценку. Вопрос делимитации и демаркации госграницы с Таджикистаном не может решиться легко и быстро. К нему нужно относиться со всей осторожностью. В этом плане важную роль играет народная дипломатия, отметил Искак Мазалеев. Напомню вам, что это в 1986 году был такой же конфликт в тех же местах. Потому что проблема воды, обработка земли, доступ к воде – это известная проблема приграничных народов. Это не исключение. Поэтому пока мы не определим с границами вопросы, это будет продолжаться, а до тех пор нам нужно искать способ, чтобы народы не ругались, пускай политики спорят, но жители они должны чувствовать, что они друг друга понимают, друг друга готовы поддерживают. В вопросе приграничных территорий был обозначен ряд социальных проблем. Так перед правительством были поставлены требования в первую очередь решить вопросы дорог, отметил депутат Таабалды Тилаев. Он также подчеркнул, что есть необходимость в ближайшее время внести изменения в закон о селах, получивших статус Приграничные, чтобы жителям увеличили в два раза пенсии и освободили их от налогов. Необходимо освободить от всех видов налогов приграничные села с особым статусом. Мы должны пойти на решительные меры. Сейчас на границе ситуация стабильная. Также в настоящее время активно поднимается вопрос о необходимости дачи юридической оценки протоколам, которые были ранее подписаны. Недавняя поездка и премьер-министра, значит, он нам информ... дал информацию, премьер-министр, о том, что ситуация сейчас стабилизировалась. И есть необходимость решать вопросы экономического, и социального характера. Изучат проблемы социального положения населения, которые должны решиться безотлагательно местные органы власти. И в течение месяца внесут предложение в правительство. Кроме того, в ближайшее время планируется проведение встречи с руководством Сагдейской области. Руководство области и руководство районных администраций мы будем постоянно... Отслеживать ситуацию. Мы у нас есть на следующей неделе будем в наших планах. В наших планах есть встреча руководством соседних областей, вот Сардийской области и руководителями местных районных администраций. Отметим из общей протяженности Кыргызско-Таджикской государственной границы. 970 километров 800 метров было описано 585 километров 510 метров, из которых рассмотрено и утверждено 519 километров 900 метров. Работы по делимитации и демаркации Кыргызско-Таджикской государственной границы продолжаются. И между дипломатическими каналами была достигнута договоренность о проведении следующей встречи 4-5 апреля, где будут обсуждаться Вопросы делимитации и демаркации госграницы. Ульзада Чубакова, Кайнар Урмонов, ЛТР, Бишкек. В Свердловском районном суде сегодня начался судебный процесс по модернизации ТЭЦ Бишкека, однако из-за отсутствия адвокатов Бримкулова и Калиева судебный процесс был отложен на 10 апреля. В зале суда присутствовали Сапар Исаков, Джан Турес Атабалдеев, Ольга Лаврова, Осмомбек Артыгбаев, Айбек Калиев, Саладин Авазов, Джолдош Назаров и Темирлан Бримкулов. Напомним, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта модернизация ТЭЦ Бишкека, согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 миллиардов 439 миллионов сомов. В Свердловском районном суде Бишкека сегодня началось первое открытое заседание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. На процессе присутствовали представители СМИ, близкие родственники и сторонники обвиняемых.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 Обвинение предъявлено обосновано, что подтверждается имеющимися в деле доказательствами, считает сторона обвинения. Искоренение коррупционных схем в нашем государстве набирает обороты. По мнению экспертов, на сегодняшний день судьи и представители силовых структур ведут максимально прозрачную и справедливую деятельность. В борьбе с коррупцией каждый нечистый на руку чиновник должен быть наказан по всей строгости закона. Думаю, что сегодня нет вот таких моментов, как телефонное право, как было в период предыдущих президентов. И расследование тоже было независимым. То есть сегодня все СМБ или Министерство внутренних дел и другие следственные органы, фискальные органы, они работают самостоятельно. Начиная вот с 1 января, как ввели новые кодексы, и пять вот этих законов. Конечно, ситуация изменилась, действительно изменилась. По словам политологов, достаточно долгое время многие чиновники приходили во власть, чтобы нажиться за счет госказны. Теперь с началом жесткой борьбы с коррупцией со стороны президента, сложившаяся за долгие годы, порочная система должна быть разрушена. Я хотел отметить, что наш президент Диембеков, Uh, уже еще предвыборная агитация обещал uh, бороться с коррупцией и ее проявлениями да? и когда он приступил уже uh, он начал выполнять свои обещания и мы уже имеем за два года очень uh, громкие дела привлечения uh, привлечения чиновников, которые занимают высокие государственные должности uh, к уголовной ответственности но нужно еще усиливать гражданскому обществу uh, говорить о о каких-то превентивных мерах по предотвращению кор... В Первомайском районном суде Бишкека также продолжается судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКМБ по аварии на столичное ТЭЦ. Допрошены все свидетели и шесть обвиняемых. Остался допрос одного обвиняемого. Отметим, согласно выводам экспертов, по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека государству был причинен ущерб на общую сумму в 5 миллиардов четыреста тридцать девять миллионов сомов. Айтол консуль поехал Бубакир Улу ЛТР Бишкек. А в Ленинском районном суде должен был состояться очередной процесс по делу экс мэров в столице Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Однако судебное заседание в очередной раз перенесли в связи с неявкой защитников обвиняемых. Следующий процесс состоится 10 апреля. Напомним, окончательное обвинение по статье «Коррупция» предъявлено бывшим мэром города Бишкек Кулматову и Ибраимову, бывшему руководителю ОГУКС-мэрии города Бишкек и руководителем аффилированных с ними частных компаний. Ущерб, государству по уголовным делам, где проходят бывшие городаначальники, оценивается в 94 миллиона 884 тысячи сомов. Албеку Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пункта, пункта 2, части 2, пункта 2 и 3, части 4, статьи 166, 171 статьи, э, части 1, статьи 303, части 2, э, статьи 300 303, части 2, статьи 205, пер, э, ч, э, части 3, пунктов 1 и 2, статьи 320 УК Кыргызской республики. Кланчпеку Кулматову придавлены обвинения по статье 303, части 2 Уголовного кодекса Кыргызской республики в связи с отсутствием адвокатов эшпе, обвиняемых Эшперова, Талиева. И по болезни адвоката Зотовой судебное заседание отложено на 10 апреля к 14 часам. Сотрудниками межрайонного отдела ГСБ по Токтогульскому району и городам Майлысу, Ташкомыр, Каракул, Джалалаватской области установлен факт злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц пункта весогабаритного контроля города Каракуль. Так, в ходе исполнения своих служебных обязанностей на территории указанного пункта была замечена грузовая автомашина перевозившая в трейлере экскаватор с вероятно превышаемой нормой допустимой массы. В целях подтверждения выявленного нарушения было принято решение зарегистрировать данный факт в журнале учета и регистрации для проведения всех необходимых досудебных мероприятий, по результатам которых был установлен перевес с превышением предельно допустимой массы провозимого груза более чем на 31 тонну. Таким образом, должностные лица указанного пункта веса весо-габаритного контроля, вопреки интересам Министерства транспорта и дорог, а также в целях извлечения выгоды причинили ущерб государству. В настоящее время ведется досудебное производство, а также проводится работа по обеспечению возмещения причиненного ущерба на единый депозитный счет. 28 марта сотрудники обдд по ГУВД города Бишкек задержали мужчину, который грубо нарушил общественный порядок и нормы общепринятого поведения. Напомним, что ранее ГУВДД распространила информацию о том, что с 27 по 28 марта будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в городе Бишкек и Чуйской области в связи с проведением мероприятий государственного масштаба. Также было обращение ко всем жителям и гостям столицы отнестись с пониманием к временным неудобствам. Однако, один из жителей Чуйской области, будучи в нетрезвом состоянии, нарушил общественный порядок. Инцидент произошел 28 марта. Мужчина 1974 года рождения стал кидать булыжники в сторону автомашин, которые якобы обрызгали его. Один из камней попал в автомашину у сотрудников ГОБДД. В результате было разбито лобовое стекло. Указанный гражданин был задержан и доставлен в управление милиции. От прохождения медицинского освидетельствования гражданин отказался, мотивируя тем, что травмы получил до инцидента сотрудниками милиции. Суд Ленинского района, рассмотрев ходатайство прокурора, вынес постановление о законности задержания и избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста. Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы проведении силовыми структурами спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, не соответствует действительности. В настоящее время никаких спецопераций в селе Ташмойнок не проводилось. ГКМБ расценивает распространение данной фейковой информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение. В связи с этим ГКМБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию, и предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства. Госкомитет национальной безопасности Кыргызской Республики рассеивает распространение данной фейковой информации как попытку деструктивных сил ввести общественность в заблуждение. В связи с этим Госкомитет национальной безопасности проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию. Также ГКМБ предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской республики. Экстерога Джугур Кукиниша Слбек заявил об официальном выходе из партии СДПК, но при этом остается депутатом от фракции социал-демократов. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента. По его словам, то, что сейчас творится вокруг СДПК, не должно отрицательно сказываться на будущем государства. «Я думал, что всю жизнь буду членом СДПК, но обстоятельства диктуют другое. Я, как человек неравнодушный к будущему страны, официально заявляю о своем выходе из СДПК. А свою депутатскую деятельность я продолжу во фракции в парламенте», – отметил Джеймбеков. Руководитель партии все время говорит: я один добился всего и присваивает себе успехи всей партии. Однако в достижениях партии есть заслуга не только одного человека. Верой и правдой в свое время партии служили и другие социал-демократы по главе с нашим президентом Соранбаем Шариповичем, лидером фракции Сойшей Шенкуловичем. Он стал единственным автором всех достижений, а в том, что СДПК сегодня застряла в кризисе, обвиняет других. Это неправильно. В любой партии за достижения и за промахи. Ответственен лидер партии. «У меня сердце болит, видя нынешнее плачевное состояние организации, являющейся передовой партией в Кыргызстане и в жизни которой принимала активное участие. То, что творится вокруг СДПК, не должно отрицательно сказываться на будущем государства. Я думал, что всю свою жизнь буду членом СДПК, но обстоятельства диктуют другое». Я, как человек неравнодушный к будущему страны, официально заявляю о своем выходе из социал-демократической партии Кыргызстана. В условиях, когда на чашу весов поставлен путь дальнейшего развития Кыргызстана, считаю правильным этот свой шаг. Сегодня отдельные члены социал-демократической партии Кыргызстана провели съезд, на котором избрали новый состав политического совета партии. Кроме того, председателем альтернативной СДПК стал Сагмбек Абдрахманов, политик, который с 2013 года занимает должность заместителя председателя правления компании Кыргыз Алтын. Абдрахманов в своем выступлении заявил о начале процесса обновления партии. Подробности смотрите в следующем материале. СДПК на пути обновления и преобразования. Под таким лозунгом сегодня в Бишкеке прошел 18-й съезд социал-демократов. Лозунг отпечатали на большом плакате и разместили у входа в Кыргызский драматический театр, где собралось почти 300 делегатов со всех областей. Перед началом мероприятия участники гадали, придет ли председатель партии на собрание. и я был членом партии СДПК с 2006 года. Работал координатором партии в Сукулуском районе, продвигал ее идеи и программу. На сегодняшнем съезде в первую очередь мы хотели бы заслушать отчет Алмазбека Тамбаева. Я видел официальное приглашение, которое оргкомитет направил ему. Но придет он или нет, никто не знает. Последние годы Атамбаев все решал сам. Вы все знаете, какие дела произошли в это время. Коррупция на ТЭЦ в историческом музее – непонятная кадровая политика. В президиуме съезда свои места заняли Кушбак Тезегбаев, Кененбек Кулманов, Тынчтык Токтогулов, Сагенбек Абдырахманов, Мурадбек Турдубаев, Рызбек Карыбаев и Нюрбебю Кененбаева, которая выступила модератором мероприятия. Согласно повестке дня, участникам сегодняшнего собрания предстояло принятие решение об изменении устава партии, и избраний нового лидера. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить с ветеранами партии ее дальнейшую судьбу. Лично я принимал участие во многих съездах, которые проходили под председательством Алмазбека Атамбаева. Но сейчас мы не одобряем его политику. Мы считаем, что он узурпировал власть и правит партией единолично. Из-за этого мы создали движение СДПК без Атамбаева и провели собрания во всех регионах. Мы хотим пойти законным путем и избрать нового лидера, который будет придерживаться принципов демократии. СДПК – одна из старейших партий независимого Кыргызстана образованная в 1993 году. Помимо Алмазбека Атамбаева, инициаторами ее создания выступили еще пять человек. По словам делегатов, на сегодняшний день Алмазбек Атамбаев подорвал доверие однопартийцев тем, что полностью узурпировал власть в политобъединении. Из-за этого ее авторитет и репутация в глазах народа упали. У партии СДПК 25-летняя история. За эти годы она считалась самой сильной партией, которая открыто и справедливо строила свою работу. Теперь это осталось в прошлом. Мы должны работать по уставу, но в центральной ветви власти партии этого не происходит. Даже некоторые депутаты, пришедшие в Джогурку Кенеш от СДПК, не соблюдают установленных правил. Поэтому наша главная задача – обновить и очистить партию, привести в нее новые кадры и новые идеи. На протяжении своего существования СДПК ставила перед собой задачи по созданию в Кыргызстане мощного экономического потенциала. Построение в республике подлинно демократического правового гражданского общества с высоким жизненным уровнем было стратегической целью партии. Но делегаты с сожалением констатировали, что с возвращением Алмазбека Атамбаева к руководству политобъединением наблюдается обратная картина. А ты... Имя нашей партии испачкалось. Сейчас нам стыдно поднять головы перед своими избирателями, народом. Нам необходимо очистить нашу партию. Посмотрите, что происходит. В стране развивалась коррупция. Кадровая политика бывшего президента привела к тому, что все думали только о себе, но не о народе. Чиновники воровали. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы партия очистилась и вновь стала авторитетной. На должность председателя члены партии, которые не поддерживают Алмазбека Тамбаева, выдвинули Саганбека Абдырахманова. В 2010 году он стал депутатом четвертого созыва Джогорку Кенеша от социал-демократов и в том же году стал губернатором Чуйской области. Выступив против политики, председателя партии Саганбек Абдырахманов возглавил движение СДПК без Атамбаева. Хотя, если бы он башне, я... Алмазбек Атамбаев никогда не слушал, что ему говорили. Наоборот, он устраивал гонение на тех, кто открыто ему говорил о неправильных поступках. Мы разделились, судились, но результата это не дало. Неужели мы будем и дальше ходить с опущенными головами? За какие проступки мы должны опускать головы? Эти вопросы довели меня до сегодняшнего дня. Давайте сядем и поговорим. Назовем белое белым, а черное черным, вора вором, богатого богатым, а ахан ханом. Мы же с вами решили стать на путь очищения и обновления. После того, как в рамках съезда выступили все спикеры и региональные делегаты, рассказавшие о своем видении партийного строя СДПК, состоялось голосование. Участники проголосовали за досрочное прекращение полномочий действующего председателя партии и политсовета партии. Большинством голосов Саганбека Абдырахманова выбрали лидером СДПК. Планируется, что новый политсовет будет состоять из 21 человека вместо 38, как было ранее. Понимаете, вот когда вот я, я сам являюсь я, там Соколовского района, и вот когда вот я объездил да, вот весь район, чтобы как-то провести конференцию, да, со всеми старопартийцами встретился, со, со своими партийцами встретился, и все единогласно поддержали. Почему? Потому что все видят. Куда мы, где мы стоим в каком-то пике. Нам надо преобразоваться, обновляться. Таким образом, по итогам съезда, Совет данной части решил досрочно прекратить полномочия политсовета СДПК и лидера Алмазбека Тамбаева, досрочно прекратить действия ревизионной комиссии избрать Сагнбека Саганбека Абдырахманова на должность председателя партии. Все документы направить в Министерство юстиции для перерегистрации. Завершился съезд государственным гимном. Алмазбек Атамбаев нас съезд не присутствовал мадина низамова эльтер бишкек вашей полным ходом идет подготовка к мероприятиям Тюрксой. южная столица кыргызстана в этом году стала также столицей тюркского мира по этому случаю в городе ожидают большое число гостей как со всей республики так и из-за рубежа мои коллеги продолжат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 Рабочие торопятся успеть в срок. Именно тут пройдут основные мероприятия Тюрксой, в рамках которых ОШ в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира. Для почетных гостей уже соорудили вип-зал. Всего ожидается 12 тысяч гостей, как иностранных, так и кыргызстанцев. Подготовка к праздничным мероприятиям вовсю идет и в культурно-этнографическом центре Аламбек-Датха у подножья сулайман а также на центральной площади Южной столицы, где также пройдет значительная часть праздничной программы и этнофестиваль.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 Первых гостей в рамках мероприятий Тюрксой Ош встретит уже через несколько недель. Официальное открытие. Праздничной программы стартует 20 апреля. Майра Мурзакулова, Самара Асанова, Эльор Байназаров, ОШ Культурные мероприятия ВАШЭ по случаю объявления его столицы тюркского мира будут идти на протяжении года. Они будут направлены, в частности, на увеличение курсура туристической привлекательности южной столицы Кыргызстана. Как к мероприятиям Тюрксой готовится театр узнавали мои коллеги.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 Лепту в праздничную программу Тюрксой внесут все 172 сотрудника Ошского драматического театра. Все сотрудники театра находятся в радостном ожидании, и готовятся к праздничной программе. Также большой театральный фестиваль будет осенью. В нем примут участие порядка 20 стран. В целом по городу пройдут 25 мероприятий, 22 из них международного уровня. Культурные мероприятия будут идти и на протяжении года. Они будут направлены, в частности, на увеличение туристической привлекательности Ашак, который расположен в центре Великого Шелкового пути и сегодня представляет собой один из самых интересных городов для туристов на юге Кыргызстана и в Центральной Азии.